Моя история, она началась не с большой какой-то мечты, она потом пришла, а она началась с того, что я начинала понимать, что я чего-то вот точно не хочу. Вот, то есть, находясь в какой-то ситуации, вот здесь и сейчас, я понимала, что, ну, начинала чувствовать какой-то дискомфорт, и очень не люблю это чувство, честно говоря, и когда оно у меня возникает, но это сейчас уже я такая продвинутая, что когда он у возникает, для меня это сигнал, что надо, значит, что-то в нем быстро разобраться, да? а раньше э, мне просто было какое-то время некомфорт, некомфорт, некомфорт, э, тревожно и неприятно, и как-то вот я начинала из него, оно меня подталкивало, да, вот это чувство, и я начинала из него выбираться тем, что я пыталась определить, а что вообще в моей жизни, вот вокруг меня, мне приносит этот э, самый дискомфорт. И я это для себя назвала уже сейчас, «Сила я не хочу» называется. Когда я училась в старших классах школы и поступила в МГУ, ездила в МГУ потом на учебу, на этих электричках ненавистных, это, в общем, то, что меня, вот я для себя прям очень четко сфокусировала, то, что я не хочу, что было в моей жизни вообще, вообще больше. То есть я, например, у меня настолько было сильное отторжение на уровне психосоматики, что в электричке, пока я ездила, последние вот... Последнее время, пока я туда ездила, уже на втором курсе института, потом я уже стала квартиру снимать в Москве, я постоянно падала в обмороки там. Ну, как бы, ничего такого прям страшного, наверное, как сейчас это звучит, но это было реально регулярно, меня скорая на Ярославском вокзале ждала регулярно. Вообще, пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, они меня с нашатырным спидком ждали и провожали дальше на метро в первой паре. Вот, и когда я... Для себя это сформулировала, вот сейчас я уже понимаю, что я не хочу, чтобы это когда-либо вообще в моей жизни еще раз появилось, да, электричка, это не значит там с друзьями в поход поехать там в Александр, а это значит вынужденный такой вот вид транспорта, когда все как селедки в бочки набились и вот едут по необходимости, потому что у них нет машины, потому что они себе не могут позволить там даже маршрутку и так далее, и так далее, потому что не могут позволить себе жить в Москве и так далее. Это меня э, привело к определенному финансовому благополучию, потому что после института...